Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я по-прежнему ее ведущий. Меня зовут Юрий Алаев. Сегодня мы беседуем с проректором Казанского федерального университета по вопросам инновационного и стратегического развития Маратом Рашидовичем Софьюлиным. И тема не из самых приятных, но, что называется, злободневных. Прежде всего, позвольте вас поприветствовать в студии Казанского федерального ну, университета. Мы с вами приятно. общались в других студиях. Чуть ранее, да, если вспомнить. Ну, и сразу, чтобы не таить от телезрителей тему, вопрос, конечно, связан с той, то затухающей, то вновь поднимающейся волной э, публикаций, высказываний в связи с э, размещением статей ученых, преподавателей Казанского федерального университета в э, научных изданиях. Ну, вы знаете, конечно, о чем идет речь. Тут э, старт Этой компании дала статья двух сотрудников финансового университета при правительстве Российской Федерации, где они, анализируя, кто и как, и в чем публикуется, пришли к выводу, что вот КФУ является рекордсменом по количеству публикаций в так называемых мусорных журналах. И вот я даже себе сделал перечень да, попунктно, просто чтобы... Поняли наши телезрители, среди которых, я думаю, немало и студентов, молодых аспирантов, может быть, не вполне владеющих тонкостями этого вопроса вообще. В чем здесь, как говорится, проблема? Вопрос первый. Вот Что это вообще такое? Где ученые публикуют? Обязаны ли они публиковать? Вот Где ареал распространения результатов их там изысканий? Большое спасибо. И за приглашение мне действительно очень приятно быть и с вами общаться по этой Спасибо. теме. Она очень важна. Но я хочу, как пользуясь моментом, начать издалека. То есть вот в чем причина вот такого внимания, такой, скажем, нездоровой активности к этой проблеме. Дело в том, что за последние три года наш университет, он сделал очень резкий рывок. Резкий рывок и в экономических это, показателях, и в международных рейтингах. Я вот, ну, тех, кто нас критикует, вот вы их назвали, <свят> они вообще ни в каких рейтингах нет, и они пытаются вот оправдать, ну, скажем, свое бездействие вот попыткой свалить на какие-то другие факторы. <свят> <свят> Я тоже хотел немножко вот рассказать историю. Да, То конечно, есть, конечно. толчком вот развитию, наверное, новому развитию, новому этапу послужила программа развития университета, которая была утверждена в 2010 году, и э, в которой э, уже э, впервые начали ставиться какие-то измеримые задачи перед университетом в образовательной, в научной сфере, в области развития инфраструктуры, кадров, ну и в сфере управления. И э, вот э, тот первоначальный капитал, он позволил ну, вы знаете, практически 20 лет все высшее образование оно было как-то на... На голодном пайке, что называется, Я в... на задворк. Да, совершенно верно. То есть оно было без внимания, выживала как могло. Инвестиций даже в, ну, в стратегические, естественно, научные направления практически не было. И поэтому программа развития, она позволила вот это отставание инфраструктурное подтянуть. Вот давайте мы уточним на всякий случай. Речь идет о программе, утвержденной Распоряжение распоряжением правительства Российской Федерации. Совершенно верно. До 2019 -го Совершенно года. Совершенно верно, uh -huh. да. То есть это ее была основная задача, как бы вот то отставание, которое было с 90-х годов, вот по крайней мере привести в соответствие. Uh -huh. И это нам, слава богу, удалось. Я к чему говорю? Вот чтобы вы понимали... В то время, когда мы начинали, общее количество публикаций в международных и реферируемых журналах... То есть что это такое? Вот раньше говорили там... Ваковский список журналов есть там, э, список РИНС э, сейчас есть, российского индекса э, научного цитирования, e -library. Дело в том, что э, на Западе существуют вот две э, мощные системы, э, в которые издательство очень избирательно подходит к выбору. Э, журналов, тезисов и публикаций, и которые рецензируются. То есть это означает, что это не просто куда-то в небытие ушла статья, но обязательно кто-то ее посмотрел, и только уже после каких-то рекомендаций, доработок она включена и может участвовать в научной дискуссии. Говорят, извините, что в таких изданиях, как Nature, например, рецензирование может и год занять, да, прежде чем статья то ли Я не только хочу сказать таких масштабных, но в любой серьезный журнал он действительно, то есть в среднем, вот моя практика, я больше занимаюсь экономическими исследованиями, она занимает минимум 4 месяца, а так в среднем 6-8 месяцев. То есть это лак очень весьма серьезный. И... На моей практике не было случая, чтобы, например, скажем, без каких-то правок, без каких-то замечаний, чтобы статья прошла. Но ну вот давайте мы запомним цифру. Мы начинали. Университет, весь наш вот университет, он публиковал всего 280. Это вот в международных базах Web of Science и Scopus. Но это за исключением перекрестки, потому что ряд статей, они индексируются и скопусом mm -hmm. и Web of Science. Mm -hmm. За вот э, тот период, э, который мы реализовали программу развития, то есть это к тринадцатому году, нам удалось э, практически в, э, втрое увеличить э, публикационную активности, Примерно до тысячи. Нет, в то, до, шести, до, до, до 600, 600, да, даже. Ну, 700 это можно uh -huh, сказать. Uh -huh, да, uh -huh. И вот здесь, э, э, если оппоненты говорят, вот, допустим, что это за счет каких-то там недобросовестных вещей, совершенно, это совершенно не так. Дело в том, что э, была поставлена новая задача. То есть, вот когда мы разрабатывали новую стратегию, мы посмотрели, выбрали те вузы, которые... Такого же размера, такого приблизительно профиля, для которых английский является тоже не. Не основным, да. совершенно верно, Там, иностранным это, uh -huh, языком, uh -huh. у которого профиль, направления исследований близки. То есть среди них это, например, Хельсинский университет, Свободный университет, Берлина, Пекинский университет и ряд других. И посмотрели их стратегии, их программы. И э, очевидно, э, что для того, чтобы сейчас продвинуться, чтобы тебя видели, имеется в виду, как структуру в э, научно-образовательном пространстве, важно публиковаться. То есть что это важно донести до э, академического сообщества свои результаты, своих трудов, результаты своих... Это, и инкорпорироваться при помощи этого вообще в международные это, тренды. Mm -hmm. И э, если посмотреть, э, у э, каждой публикации есть, э, вернее, у каждого издания есть так называемый импакт-фактор. То есть, как бы сказать, что журнал, э, исходя вот из э, уровня э, цитирования, исходя из того, насколько там, к нему обращаются, вот, обладает таким критерием, который показывает его качество. Вот. И если посмотреть за этот период, то э, любопытный феномен. Мы выросли как раз э, по импакт-фактору. Что это означает? То есть мы, если бы мы публиковались это, ну, скажем так, за счет средних или там других публикаций, то в этом случае, наоборот, импакт-фактор средним по университету, он бы снижался. А у нас э, в целом этот показатель вырос даже несколько быстрее, чем э, совокупное количество публикаций. Это о чем говорит? Интересно. О том, что мы выросли за счет публикаций да, в, в высоком сегменте. Теперь вот второй этап, самый главный, наверное, это 2013 год, когда правительство Российской Федерации выпустило то 211-е постановление, вот, и был дан старт э, программе повышения конкурентоспособности российских вузов. Но это в русле майских указов президента, да? В развитии. В, в развитии, совершенно да. верно, да. И там уже акцент да. был жестко поставлен, то есть, вот, международные рейтинги, и мы начали консультации, начали смотреть, более того, привлекли одну из ведущих, то есть, это агажированных то есть, ведущих международных консультантов ä, PricewaterhouseCoopers, который тоже, ну, поскольку у нас не было такого опыта вот, э, именно продвижения в международном научно-образовательном пространстве, то есть которые нам посоветовали именно э, те э, научные мероприятия, те конференции и те э, научные издания, куда мы должны быть нацелены для того, чтобы вот, продвинуться по международным рейтингам. Ну вот, и мы начали форсировать ну, и стимулировать эту работу. То есть и и угу. то, что у нас получилось, вот вы же помните, я эту цифру сказал, 280 да. публикаций, а сейчас у нас 2200 публикаций. На порядок, можно это, сказать. Да, да, да. да. Но э, с, сразу хочу сказать, что вот э, и в начале, если э, это уж говорить все честно, э, лучшие публикации, самые качественные, самые продвинутые, и в том числе мы ведь по несколько публикаций даем и мы в, в ведущих журналах и в Нече, дает естественно научный блок. И сейчас он э, заказывает музыку, и сейчас вот он является, скажем так, двигателем университета в международном э, пространстве в, в сфере этой узнаваемости. Но э, нельзя же быть, чтобы... То есть мы поставили еще задачу поднять качество и в социо-гуманитарном блоке. И это очень сложно. То есть вы, вы понимаете, вот мы поставили задачу играть в высшей лиги, а когда э, вообще коллектив вообще ни в какой лиге не участвовал. И э, да, были ваковские публикации. Но вот если посмотреть, э, тот же список Билла, э, те же самые систему Scopus, это Web of Science, он вообще их это не рассматривает, то есть это в качестве какого-то серьезного научного труда. А что такое список Билла, извините? Список Билла – это очень интересный там, человек, то есть это библиотекарь, который вот, ну, по долгу службы он занимался в одном из университетов скажем так, комплектации, подключением к информационным базам данных. И он, это, как его, сделал список тех журналов, которые с его точки зрения, ну, скажем так, не очень требовательны то есть, к подбору статей. Что это такое? Это те журналы, у которого нет, например, четко выраженного профиля. То есть они могут публиковаться и по экономике, и по космосу, и по нефти, там, mm -hmm. я не знаю, mm -hmm. по всему. Второй момент, значит, там какое-то э, большое, нереальное количество публикаций в одном это, э, журнале. То есть что э, ну, в этом случае трудно, например, представлять, что это тысячу публикаций. Кто лицензировал и когда успевали. Совершенно верно. То есть есть ряд критериев, и более того, он завтра приезжает этот коллега, по приглашению проектного офиса в Москву, и мы с Евгением Николаевичем строком как раз это э, посетим это мероприятие. Да? да, если у вас есть какие-то вопросы, или я с удовольствием их переадресую. Я, я, я, с, я сейчас подумаю, по ходу, Марат Расидович, я хотел бы немножко, может быть, упростить, уточнить. Смотрите: значит, существует веб об и существует Скопус, это базы данных. Да? Это самые авторитетные. Да, да, да, да. самые совершенно... авторитетные. Да. Что делают люди, которые вот занимаются этими базами, ну, например, скопус. Как я понимаю, вот из ваших слов, из того, что там где-то слышал, читал, они определяют, ага, вот есть поляна. На этой поляне там N, n количество научных журналов. Ежеквартальных, ежегодников, ежемесячников. Они э, смотрят... Их там по уровню, на, по научному по качеству публикаций научных, там по еще каким-то критериям. И вот составляется такая база скоб. Да, нет, нет, я нет? сейчас немножко скажу. Вот, э, э, чтобы вы понимали, насколько это серьезные системы, только два российских журнала в области экономики, это проблемы прогнозирования РАН, Угу. и э, Вестник, э, РАН в области экономики, они входят в эти базы данных. Ну да, Всего, то есть это Всего я два по, я от понимаю. всей страны. Важен принцип, что они принцип вот друга. это две коммерческие базы, понимаете? Так. И в этом э, случае, то есть, э, э, одно из них это э, Томпсон-Ройтес, это, другое это Эльзевир. то есть и они, э, зная какая цена репутации, то есть они там есть очень жесткая система, то есть они э, вновь э, возникающие издания, даже при наличии хорошей, там, и авторитетной редакции не включают, они наблюдают за составом, смотрят это качество статьи, то есть э, если я не ошибаюсь, вот с началом программы повышения конкурентоспособности где-то э, в 2014 году ст стартовала программа «Тысяча» она называется, то есть uh -huh. чтобы помочь российским журналам, потому что Честно, вообще Россия в международных... Не скажем, очень скромно или недостаточно представлено в этих сетях. Есть специальные федеральные программы, которые реализует Министерство образования, чтобы помочь российским журналам э, войти туда. А в, в какой части? Это дается дополнительные бюджеты, чтобы можно было пригласить авторитетных людей вот, для лицензирования, для подбора статей и для продвижения этих журналов в пространстве. Я ведь почему спросил, про вот, как, как попадают? Ну, хорошо, да, я, я понял. Вот, тщательное наблюдение, никаких распелок туда не включает скопуш там да в свою базу там или, или севир упомянули но в чем обвиняют или упрекают, скажем, мягче, да, скажем, там, Казанский федеральный университет, что у нас много публикаций, как я понял из вашего деликатного намека, что в основном претензии к публикациям социо-гуманитарного совершенно характера. Совершенно верно, совершенно верно. По естественно научным дисциплинам ни у кого никаких вопросов не возникает. Да. Мы сейчас еще вернемся к этому акценту, но прежде, эти публикации, они были... В тех журналах, которые входят в Азоскопус, правильно я понимаю? Совершенно верно. То есть в признанных журналах. А в чем тогда смысл, Вот в чем вина? Что Мы, мы, мы же не сами сочинили эти журналы и начали издавать, и, и себе рейтинги рисовать. Нет, я все-таки скажу, что здесь да. нельзя сказать, что все вот так это однозначно. То есть здесь, во-первых, это было для нас новая задача. То mm -hmm. есть я хочу сказать, что действительно, то есть у нас э, из-за того, что мы, может быть, не очень профессионально сначала поставили задачу, э, э, ряд наших коллег, я еще раз говорю, это не какой-то злой умысел, это просто вот, ну, это, если российских журналов нет, э, если у нас нет mm -hmm. информации, а высшую лигу там самых серьезных журналов э, не пускают, пока у тебя нет каких-то базовых публикаций в средних и даже плохеньких журналах, то есть да, то есть это ряд таких вещей был. Но угу. хочу сказать, что мы, для нас это тоже важно. Это и для репутации, и, и так далее. И э, для того, чтобы э, вот, не вставать на эти грабли и не попадать вот, в списки Билла и в проблемные журналы, мы специально создали при библиотеке службу публикационной активности. У нас То свой есть... бил? фактически да фактически такое, да. да фактически да что это такое вот как раз я почему говорю что Евгений Николаевич он завтра не случайно едет то есть он специально отвечает за то чтобы то есть сориентировать и помочь нашему в первую очередь молодому как правило от этого страдают молодые ребята или магистры или аспиранты ну или скажем вот молодые преподаватели где какие журналы есть какие у них требования потому что иногда для того, чтобы э, подать статью, то есть надо уже прослеживать, какая ведется научная дискуссия, для того, чтобы там не создавать какую-то побочную э, ветвь, а для того, чтобы... И велосипед не изобретать. Совершенно верно. Для того, чтобы вот, органично э, включиться и дать что-то новое в, это, в общую систему. Ну так вот, возвращаясь к Билу всемирному, глобальному, да, к этому библиотекарю и к нашему теперь, как выясняется, это в общем симпатичный, мне кажется, да, такое начинание. Да, побольше ориентироваться, отфильтровать как-то там, да. И вот я это, хочу вам сказать, что сейчас, то есть, наверное, единичные случаи они могут быть, но они сопоставимы с тем же самым финансовым университетом или другими организациями. Потому да, что да. здесь, вот понимаете, здесь еще есть другая диалектическая вещь. Вот чем виноват университет? Публикуется ведь человек... Ну да. Если бы это направлял университет так... или это заставлял это что-то делать, то можно было давать критику. Нам самим, то есть это вот, э, ну, э, конечно, хочется, чтобы все публиковались в самых лучших журналах. Как-то первый квадриль, да, или там да, квартиль. Совершенно верно. Квартиль, И да, вот первый, следующий еще очень важный вопрос это о покупке хотел сказать. Здесь тоже есть, ну, скажем, подтасовка небольшая вот, фактов, что немножко коробит. То Что есть именно? Действительно, мы стараемся материально поддержать. То есть мы составляем рейтинг преподавателей, вот исходя из э, их э, публикационной активности, исходя из э, образовательной деятельности, исходя из контрактов научной деятельности. Mm -hmm. Исходя из этого рейтинга, действительно, публикации, особенно, э, но они, мы берем не вал публикаций, а берем вал, а публикации только те, которые имеют импакт-фактор, которые, ну, скажем... Не ниже чего-то. Совершенно... Импакт-фактор, ведь он не, может быть и 40, может быть и 2. Нет, но он, это совершенно верно. Но мы с он для различных наук он э Разных. совершенно, да. Вот для математиков единицы это очень Супер. много, а для медиков это ну достаточно... Да, да. Ну, да. Учитывая удельный вес публикаций по этой тематике, по биологии, по медицине, и конечно. И, совершенно верно. И, соответственно, вот кто дает э хорошие публикации, мы, соответственно, это включили и в контракт, в систему материального поощрения. Они вот. получают по результатам года э, соответствующую премию вот смотрите здесь мы переходим уже к экономике да мы еще вернемся конечно к научной составляющей качество мозгов я не могу не задать этот вопрос но пока немножечко об экономике а, если я правильно понимаю в э, контрактах всех да. преподавателей до да. да, казанского федерального университета стоит такая строка Обязанность выдать определенное количество публикаций да. за единицу да. времени, за год, да. например. Да. Если этот критерий соблюдается по количеству публикаций, потому что предусмотреть их качество в контракте невозможно, и такого нет, насколько я понимаю. Так есть. вот, если есть все-таки, да? Конечно. сначала по количеству. Вот по количеству я у меня записано, там 12. Раз в месяц. Нет, ну, ну, это, ну, это, ну я, я шучу, конечно. Одна-две. Я хочу сказать это. Мы не боремся, не бьемся я, как раз я, вот я, за это. Я мы, шучу. мы бьемся нет, за нет, качество. Нет, нет, я к чему веду? Вот я выполнил, да. да, я выполнил. В результате я получаю некое материальное поощрение. Здесь есть две вещи. То есть вот есть, скажем, ряд людей, у которых это уже включено в трудовой контракт. Да. Это означает, что за это я получаю заработную плату. Да но, все этом, да, но в том случае, например, если я опубликовал, то есть это, мы договорились об одной статье, а я опубликовал три с хорошим импакт фактором вот за плюс два, как раз понятно. в этом случае человек будет вознагражден. Окей, очень хорошо. Но, опять же, вы меня поправите, если я не прав, насколько я знаю, многие журналы, особенно из этого четвертого, Квартеля, да, то есть самые такие низкоуровневые, да и элита э, не брезгует, э, взимают плату за то, чтобы разместить свою публикацию, или самые уже такие супер элитные, там упомянутый тот же Nature, там, или я не знаю, какой-нибудь Lancet, э, они берут деньги за то, чтобы э, статья была в свободном доступе. То есть я готовлю научную публикацию для какого-то журнала, вполне себе реферированного, там, входящего в базу Скопуса или Web of Science. И мне говорят, слушай, ты вот в пересчете на рубли должен 30 тысяч заплатить. Не получается ли так, что я ради этой публикационной активности в материальном смысле не только в плюсах, но еще и в минусах оказываюсь, потому что мое вознаграждение по итогам года меньше того, что я вынужден заплатить за то, чтобы журнал разместился. мои статьи. вопрос это диалектический тоже. То есть это человек сам решает. То есть, к сожалению, да, есть и ряд весьма серьезных журналов, которые э, для публикации они требуют какую-то компенсацию. Совершенно верно. Более того, я э, немножко Скажу, но это я бы не сказал, что это вот такой серьезный массовый момент. Я о другом хотел ну, сказать. Вот, что, что, с чем у нас вот, возникают это, потребности в финансировании? Дело в том, что а, самым а, главным инструментом продвижения научных проектов, научных задач, тех же публикаций, являются конференции. Угу. И... А, как в России, то есть отправить э, тезисы там или свою статью и не участвовать. Так э, не бывает, э, да? Ну, ну хочу сказать, в серьез, серьезном уровне, если она не обсуждена или так далее, так не бывает. И поэтому вот в ряде случаев мы вынуждены специально, чтобы сфокусироваться, чтобы узнавать, то есть мы определили для себя вот эту перечень международных... Мероприятия, конференции, мероприятия, конференции да, где мы обязательно участвуем, и где мы платим да. и организационный взнос, и командировочные расходы для того, чтобы не только вот, э, наши коллеги могли иметь возможность это выступить, э, доложить о своих результатах, о своем видении, но и, с другой стороны, для того, чтобы они пообщались э, и увидели, какие новые прорывы готовят э, другие научные коллективы, чему можно поучиться и как развиваться дальше. Ну, это естественный процесс. Это, это помимо всего прочего, еще фактор узнавания, да, фактор включения в систему свой-чужой. Ты в нашей... Да, да, на, да. на нашем поле, или ты вне его, или ты в маргинал, или ты в мейнстриме, в топе. Это все понятно. Но вот, теперь смотрите, давайте теперь, может быть, это не самая приятная часть будет нашей передачи, но куда деваться. Социогуманитарное направление. Да? Дальше, дальше. Я, я уже... <свят> направление. Я очень легко могу себе представить, как, скажем, там, ясов директор Института фундаментальной медицины, или как там руководство ИТИС, или там, физического института, ну, естественно, научного направления, короче говоря, участвуют в каких-то конференциях, выступают там с какими-то докладами, сообщениями, да, потом это оформляется в какой -то... Но мне очень трудно представить... Вот при всем моем уважении, да, ну, с чем на международную конференцию может поехать человек, который, скажем, занимается ну, этимологией там, чувашского или татарского языка? Я не, не хотел бы национальные это <св> <св> вопросы. Ну, это. ну нет, я, нет я, честно, здесь ведь ничего оскорбительного нет, потому что есть местные языки есть региональные И, проблемы. Я, я хочу сказать, что вот э, дело в чем... Если взять все-таки серьезную науку, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, медициной, этимологией, там, лингвистикой, экономикой или социологией, именно фундаментально, тебе есть что сказать. Потому что ну, законы, если это все-таки существенно, они имеют место и для, скажем, чувашского, и для татарского, и для английского языка. Понимаете? Но для этого надо, чтобы была заинтересованность, чтобы, это, чтобы я, эта я, тематика я была в я, мире нет, обсуждаема. Я, не только. Я, я хотел о другом сказать. Да. О чем? Вы понимаете, вот э, если взять все-таки э, законы природы, физики, э, из ничего ничего не может возникнуть. Абсолютно. Понимаете? И да. вот... Э, Самое смешное, что исчезнуть Я, я же может. вот э, и начал с того, что у нас в естественно-научном э, блоке и в математическом, то есть уже э, исторически была вот Задел. этот фундамент... В социо-гуманитарном, к сожалению, по публикации вот те 280, там практически их не было. И сейчас вот они только начинают искать свою нишу. Они ездят на конференцию, участвуют, смотрят это. И э, мы ежегодно же специально их заслушаем для того, чтобы смотреть, где, какая у них ниша, какие лаборатории они состоят, какие проекты они поддерживают, почему. Мы советуемся, там, из года в год их корректируем. То есть сейчас, если по, вот, э, скажем, основным приоритетам направления все понятно, то в социо-гуманитарном блоке, скажем, я... Надеюсь, что мы завершим эту работу только к середине 2017 -го года. Потому что, во-первых, их очень много. Во-вторых, там э, эта международная научная карта э, в этих сферах, она очень сложна для того, чтобы Филоспро, вот, да. э, правильно инкорпорироваться. И в, наша задача еще другая. Мы же сейчас определили приоритеты. И для нас важно, чтобы не было, как лебедь, рак и щука, чтобы каждый двигался в своем направлении. Для нас важно, чтобы социогуманитарный блок наш, очень мощный, очень большой, чтобы он помог нам продвигать ну, да, в своей да. части вот, э, медицину, э, нефть, это э, космос. Ну, это такая свое, своего рода межди, междисциплинарка возникает. Совершенно да, верно. Междисциплинарка возникает. Тут ведь второй вопрос: вот я как обыватель рассуждаю, да, но я и есть обыватель, да, отчасти обыватель, отчасти журналист. Вот я рассуждаю как обыватель. Думаю, ну вот я, допустим, да. Где-то что-то преподаю, вот в стенах Казанского федерального университета. Может быть, я даже неплохой преподаватель. Может быть, студенты меня с удовольствием слушают. Я доходчиво излагаю материал. То есть я а, умею популяризировать знания, да. Но у меня в контракте стоит две статьи, ай да. Я начинаю вот, вот это в голову. Морщить, да. Репро... У меня есть ответ на это, потому что у нас постоянно идет дискуссия. Здесь есть э, тоже два подхода. Да. Все-таки, э, если взять чистый вариант, как вы говорите, или обывательскую вещь, все-таки, если ты э, преподаватель, значит, э, э, именно преподаватель, а не учитель. Ну да, да. Учитель – это тот, кто транслирует, скажем, утвержденную методологию или стандарт. А преподаватель – это творческий человек, который э, не только все это систематизирует, но и привносит что-то свое. И вот э, публикации э, в любом случае, то есть они важны, поскольку они позволяют ему посоветоваться, рассказать о своем опыте и э, получить обратную реакцию вот, и совершенствовать свою методику образовательного процесса. Я обострю. То есть я хочу сказать, да. вот, отвечая на ваш вопрос, что если ты преподаватель, э, вот как вы сказали, я хоро, там, хорошо это рассказываю лекции, да. тогда ты не преподаватель. Нет, я обострю. Я немножко другое имел в виду. Нюанс в том, вот совсем уже грубо, ну нет у меня мозгов, ну не хватает у меня для уровня нет, для я того, хочу... нет, чтобы что-то вот сочинить я хочу для хорошего журнала. Нет, я хочу что сказать... делать? Я хочу сказать о другом. Вот э, Второе направление. То есть, да. вот, э, для того, чтобы все-таки э, сделать скачок и органично... Вот, э, действительно, у нас есть э, много, достаточно людей, которым сложно выдавать такой вот... Ну, это Тем более, естественно, ведь это даже... Согласен. Это, ну, Поэтому мы делать? предложили для, для э, наших директоров использовать смешанную систему. И смешанный контракт. То есть, скажем так, есть писатели и есть преподаватели. <laughs> То есть есть ряд людей. вот Как которых... на выборах. Есть паровоз и есть, которые идут за ним и проходят по Нет, спискам. наоборот. Нет? Нет, это совсем не так. это Вот если это, это паровоз, это говорит о том, что мы на кого-то грузим, ну да. а кто-то там это болтается. В... Вторая, третья подпись. Нет, но в этом случае... Труд. Нет, мы делаем по-другому. Дело в том, что действительно, вот у кого-то хорошо это, это, это получается писать. В этом случае мы ему сокращаем нагрузку. А, вот о чём, Совершенно да. верно. А тот человек, который, э, у которого лучше получается. Да, совершенно верно. Но он думает, он помогает нам в другом, то есть он позволяет это донести. Но все-таки, если мы хотим сделать да. хорошее образование, без науки не обойтись. Ну, и э, мы очень надеемся, что вот э, это не наша прихоть или не наше желание, я же вот говорил вам, что это общий тренд, то есть э, если мы не будем привносить науку в образование, то есть само по себе тогда оно будет всегда отставать, и э, качество образовательного процесса, она будет э, не, столь, э, не, на том не на должном уровне. Некоторые ученые, так я краем муху где-то слышал, даже не буду говорить какого вуза, может быть и не Казанский федеральный университет, с тоской говорят, дались нам эти рейтинги, один рейтинг, второй рейтинг, третий. Разве это движет науку? Может отказаться от третьего? Нет, вот нет? тоже хотел об этом сказать. Дело в чем. Вот эти 20 лет, когда образование высшее особенно было без внимания, оно да, вошло в, так, в такую зону комфорта. То есть оно, угу. да, действительно, ден не каплют, да? Де денег немного, но и требований нет. Понимаете? Понимаю. И в этом случае мы, если взять международную, там, скажем, географию или карту науки, то мы стали каким-то анклавом. То есть, понимаете, темным пятном. То есть, как бы, это та система, которая развивается сама по себе, непонятно, по своим законам. И когда мы говорим о вот, международной рейтинге, это ведь посмотреть, как двигается общество в целом. Понимаете? И если мы хотим быть в тренде... Поспевать за этим, более того, что-то вносить, нам надо играть по этим правилам. Да, это очень некомфортно. Это э, требует ставить жесткие задачи э, не только перед преподавателями, но и перед менеджментом, перед другими вещами. Но это другой путь. Если мы хотим остаться конкурентоспособными, другого пути, к сожалению, нет. Ну да в том числе и с экономической точки зрения, привлечение качественных студентов, совершенно, верно. совершенно ученых верно. в свои лаборатории, на которые очень немало, немало потрачено за последние годы на переоснащение. Да. Пожалуй, что да, с этим невозможно спорить. Конечно, мы не можем себе позволить где-то там маргинализироваться и, и, и окончательно, и вот, окончательно, в, в, окончательно. Вопрос, вопрос ведь э, такой, вот мы начинали с того. Вот действительно, э, э, этот вопрос был поднят, э, честно говоря, год назад. И есть такая ассоциация университетов, которые вот вошли в программу 5 ТОП-100, угу. ассоциация глобальные университеты, и мы начали разбираться с этим вопросом. И, с каким с этим, извини. Ну, скажем, вот а, с, это, с, когда начали... А, Да. И оказалось, что это в основном, скажем, недобросовестная конкуренция. И мы специально вот обсуждали этот вопрос и приняли, скажем, этический кодекс. Угу. Понимаете? То есть вот... Если есть какие-то замечания, мы готовы их это публично обсуждать, публично рассматривать и так далее. Но, как в анекдоте, обычно больше всех это кричит тот, кто сам... Ну да, держи вора, да, по этому признаку. Да. Я, понимаю, я хочу... отдаю должное вашей дипломатичность, поэтому все грубости я буду сам договариваться. Да, да, и второй момент. Вот, международные рейтинги, ведь все согласны, что это не подкупные, это достаточно авторитетные и мощные структуры, которые следят за методологией, следят за участниками. И то, что мы продвигаемся по ним, да, не просто, оно говорит о том, что несмотря на все вот эти издержки, путь мы выбрали правильный. Два последних вопроса. Значит, просто уточнение. Вот я вижу, у вас есть какие-то... Да, ну, вот у меня много здесь, цифр, да? да. Смотрите, можно, э, можно сказать э, телезрителям и мне заодно. Вот мы сопоставляем по э, импакт-фактору. Да, это на самом да. деле хороший, такой отчетливый фактор влияния, да. показатель. Вот какая доля публикаций э, совокупный фактор дала, вот, скажем, в этих верхних... В журналах верхних уровней, там, третий, второй, и какая четвертая? Это, это, Не это, считали? это сложно так сказать. Почему? Это правда. Я хочу... Давайте мы вот сделаем лучше по международному рейтингу. Ну есть, вот, есть же, я еще раз говорю, есть специализированные организации, которые позволяют это посчитать. Вот с точки зрения ну, Times, качества например, публикации да? The Times, мы четвертые в России. По качеству, качеству публика... по качеству публикаций. Вот это важно. Да. Эти данные, они где-то обнародованы? Не Может. только на сайте The Times можете посмотреть. Таймс. А на сайте Казанского федерального университета? Тоже есть. Тоже есть? Тоже есть. Надо... То есть там надо единственное, прочитать это и второй абзац. Вот это вопрос, это уже наш журналистский вопрос, да, как подать материал. Вот это должно кричать в заголовке. Мы четвертые по качеству публикации, мы в пятерке по качеству публикации, научных публикаций. И вот это есть очень интересный феномен. Мы, все международные рейтинги оценивают нас заметно выше, чем российские рейтинги. Потому ну, что перед по российским. Мы уже ответили, да, вот да. буквально минуту Потому назад. Потому что они давлеют, это над ними давлеют некоторые авторитеты, значит некоторые традиции и так далее. А Для западных у них, это, вот, рейтинговых агентств нет разницы, то есть, да, да. между да, участниками. Да, да, Первый это в России университет или второй это. И да. последний вот отвечу на этот вопрос тоже была большая дискуссия, и этот вопрос задали э, составителям рейтинга, то есть вот. Uh -huh, uh -huh, и uh -huh. они ответили очень просто. Они говорят так. Вот есть э, те люди, которые отвечают вот, за включение журнала э, в систему Web of Science, и есть это, это в Скопус. Э, они представили их, это весьма авторитетные люди. Поэтому они говорят, если вы обвиняете, пожалуйста. да, это к ним. Совершенно верно, да. Тем более, что они отзывчивы, и они советуют. Я еще раз говорю, даже сам это бил, он это приезжает это для того, чтобы... Вот вы в Москве будете с ним встречаться? Совершенно верно. Большой привет бил, он мне нравится. Даже вот заводчин, я впервые о нем услышал. Человек, который составил свой черный список и завоевал авторитет, то есть с ним согласились, получается, с этим списком, Да есть его его аргументация, она абсолютно логична, естественно. Да, при том, что есть такие мощные структуры, да, как там Web of Science, там, а тут какой-то библиотекарь взял, составил. И не только, то есть вот наши исследования показывают, что к его мнению прислушиваются, и в том случае, например, действительно, если какое-то издание оно злоупотребляет, то есть это... Обращается к его списку и попадает в его список. Да, то есть в этом случае это, скажем так, кандидаты на... Вы будете, то есть им или дают какое-то замечание и шанс исправиться, либо они да, исчезают. Из них. Почему, интерес список Билла, а не по фамилии? У него есть фамилия? Ну, там на Западе так ну, это принято. Да. Да. с нашей точки зрения фамильярничают. Да? Да. У меня последний вопрос, связанный с традициями. До эфира мы с вами уже перебросились парой слов по этому поводу, но я хочу это озвучить для телезрителей тоже. Одна из казанских газет э, вот на затронутую нами тему поместила э, такой обзор. Сам по себе обзор добросовестный, надо сказать. Но заголовок немножко вот меня не то что покоробил, заставил задуматься. Заголовок звучит так, что Казанский федеральный университет э, там э, разменял или променял, не буду сейчас точно, э, имя на мусор, имеется в виду вот эти публикации вот мусор журналов. Это... Я закончу мы Почему вот зацепился я за этот заголовок? Ну, поменял или разменял предполагает, что вот в моем понимании, да, вот как я это воспринял по ощущению, что да, вот был Казанский государственный университет времен уважаемых ректоров предыдущих поколений, и он вот что-то такое имел вот, в и части это... научных публикаций. Нет, вот я знал... хочу ответить очень просто. Да. Вот сейчас у Казанского университета такой рейтинг, который никогда за всю историю у него не было. Так, времена Советского ну, нет, Союза? нет, если мы возьмем, был, как, как, наверное, нет, когда рейтинг. он был там вторым или третьим, простите, он был. Но я имею в виду, что за все время, с которой можно сравнивать Советского даже Союза, никогда он не был седьмым, шестым по российским рейтингам и четвертым по международным рейтингам стране. Экстра вопрос к вам, как проректору по экономическим вопросам, не только стратегическому развитию, но и по экономическим вопросам. Этот рейтинг монетизируется каким-то образом? Конечно, да? конечно. То есть вот изначально они. Потому что, извините, он я же, просто он же опять. Же, шанхайский... Опять же для обывателя от обывателя. Нет. Говорят, а это... рейтинг, я а что? Толку? Это крайне важная вещь, особенно вот для внешнего окружения. То есть для того, чтобы, скажем, активно интегрироваться и работать с иностранными студентами, аспирантами и преподавателями, их привлекать, они всегда смотрят на эти рейтинги. Это... Марат Рашидович, извините, что перебиваю, это понятно, вопрос очень конкретный. Вот мы никогда, Казанский федеральный университет сейчас находится на таком уровне, которого никогда у него не было по рейтингу. Да. Вопрос мой сводится к чему? А мы уже какой-то выхлоп, вот совсем уж грубо получаем Конечно. Ну. У нас э, количество иностранных студентов растет. То есть вот тоже так же, мы начинали, у нас было порядка... Э, процентов сейчас это 9%. А уж их, я хочу сказать, вот это уж точно не купишь. Ну, Они голосуют ногами, ну, вот а и, и, это, это платная И валюты, да, и валюты свои. Совершенно верно. Кто-то рупиями, кто-то драхмами, кто-то там, может быть, Ну, как правило, долларами. Mm. Ну да, ну да, ну да. А по части ученых... И по ученых тоже так же. То есть это сейчас, вот если раньше было сложно, то есть и рассказывать, где это Татарстан, где Россия и все остальное, а сейчас, когда есть такой рейтинг и есть уже успешно реализованные проекты, сейчас э, много людей, вот тот же самый Хейшизаки, тот же самый mm -hmm. Пестель, сейчас, может быть, это вот Макиарини, то есть они это... Они, и они приходят не только сюда работать за деньгами, они с деньгами... С, для реализации своих проектов уже ищут наш университет. Вот это вселяет в меня большую уверенность, что мы э, делаем все-таки это все правильно. Марат Рашид, спасибо вам большое за детальное объяснение, что и как. Я думаю, если я правильно понял, к 2017 году мы разберемся с социогуманитарной сферой, канализируем все потоки направления, определим точки и уж гарантированно избавимся от болезней роста, которые переживают. Я очень рассчитываю, что у нас, по крайней мере, э, вот, э, появятся те журналы, э, достойные кандидаты для В включ... России. Не только мы все-таки хотим, чтобы... Вот, совершенно верно. И тогда вот эти все неловкости, это там работать по чужим правилам, там тратить да. все эти на эти вещи, мы сами сможем это все продвигать. И они должны быть рейтингованы э, да. той же, да. тем же скопусом Совершенно или там верно. Совершенно верно. Ну дай бог, чтобы так получилось. Спасибо вам огромное еще раз. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что это была программа «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. Обеседовали мы сегодня об очень важных и совсем не таких простых, как может показаться на сторонний взгляд или на обывательский, я бы этот термин использовал несколько раз уже сегодня, проблемах, проблемах публикационной активности, ретинговании и всего, что за этим стоит. И рассказывал, еще раз повторю, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Рашидович Сафиуллин. Спасибо еще раз большое. Спасибо большое. До следующих встреч.